Фамилия, имя, отчество. Сам Роман Вячеславович. Число месяц рождения. 12.09.201. Где родился? Город Саратов. Воинская часть. 9600 Где располагается? ПГТ Рощинский Самарская область. Звание и должность. Рядовой должность наводчик. БТР. Где ваша часть дислоцировалась? Ну, дислоцировалась перед тем, как вступить в бой с Украиной. Дис... Колонна дислоцировалась. Да, да. Она стояла. Вблизи границы, в обл... прянская области, где-то там, точное место положено. Колона, сколько боевых машин людей? Ой, как бы... это я тоже знаю, наверное, где-то у 20 было, на мой 20... взгляд. До 20 техники? Ну, где-то БТРов так было, да. Надо... А, какого числа вы вошли на территорию Украины? 24-го, в ночь, на утро как-то так. Вот Перед тем, как входить на территорию Украины, ваши командиры что объясняли, рассказывали? Для чего вы будете уходить в Украину? Для того, чтобы... Э, тут, в общем, было как бы батальон вроде как нацистов, которых нам нужно было устранить. Вот. Гражданских и тех людей, которые не сопротивляются и безоружные, не трогать. Э, через какую границу вы проникали на территорию Украины? Этого я не могу сказать. Я не знаю, какая граница. Населенный пункт ты не знаешь? Не знаю. Сколько в колонии боевых машин шло с вами? Тоже не могу сказать. Это было ночью, было резко все. Еле свою машину нашел сам. Первый бой на территории Украины где был? Первый бой на территории Украины начался вроде как наступление за границу. Только мы приехали, по нашему БТРу мы ему открыли огонь. Тебе поступали команды открывать огонь? Нет, потому что внутри связи не было. Командир, который сидел в БТРе, давал команды открывать огонь? Он что-то кричал, но я его не слышал, потому что все гудело, все же пело, а связи внутренней по шлемофонам не было. У нас не было внутренней связи вообще. Фамилия, имя, отчество командира БТРа? <сосы> Магомед Магомедович. Нет, Мухамедин Димнович Магомед Магомед. Вич. Звание? Старший сержант. Командир колонны? Не могу знать, командир кого. Где вы остались в БТР? Так. Улицу не могу сказать, но там была остановка какая-то. В связи с чем вы остановились? Остановились мы с тем, что у нас пробил ä, топливный бак, Вся, весь все топливо вытекло. У нас погнуло колесо одно, одно мосту полностью. И часть брони отлетела. С передней части, с командирского. Радейки тоже внутренние тоже были сломаны. Вооружение какое было у вас? Вооружение у нас было тридцатка, тридцатый калибр пушки и семь шестьдесят пулемет так ПКТ танковый. На руках какая была? Не понял. На руках что у вас было? Автомат, Автомат какой? АК двенадцать. Гранаты. Гранаты две. Ой, одна граната РГД. В машине батарея. Что было еще? Вооружение. Так, гранатомет был у гранатометчика. Потом ПГО, у старших стрелков и у командира на подствольнике. Пулемет У пулеметчика. Так. Граната. гранату. Во. Вот граната. У пехоты было по две гранаты. РГД и ФК. А у наводчика водителя только одна граната. РГД. Вы оставили бронетехнику. Ты говоришь, где ты оставил еще бронетехнику? Скажи, еще У, Улицу я не помню. Знаешь, там была остановка какая-то. Автобусная мечта. Вы все вышли, что начали делать? А, я остался в БТРе, Все выжили, потому что начался огонь. Они заняли оборону. Что там происходило снаружи, я не могу сказать, потому что я сидел в БТРи за пушкой. Наблюдал за дорогой. Вот. Поступила команда собрать припасы все что увидишь и уходите оттуда потому что вроде как на нас ехала колонна танков ну, вооружение забрали все дальше куда что вы делали да а, вооружение забрали. а у нас еще получается когда начался я бой, знаю, бой вылез. я вылез Сейчас там из заранее ему оказали помощь Сейчас. вроде командир оказал помощь Сейчас. я не точно не могу сказать Сейчас. Вот. Сейчас. два плена вот. Они, мы просили и чтобы они нас вывели отсюда, на, на границу. На границу куда? Ну, на Россию? Да, на Россию. Что на то же. С раненым что вы сделали? С раненым мы его отпустили. Мы его перевязали и отпустили. А, не, не, не. Показали им первую медицинскую помощь и отпустили. Не. Там же на месте. Да ну, сейчас. Буквально. И, ну, и в какую сторону мы пошли? В лес, в лесополосу. И таким образом дальше продвигался лесополосы полосы, лес. В а тех местах, в не было навигация карты, не было вообще ничего.